Друзья, всех приветствую на канале Автоподбор 25. Сегодня будет довольно-таки интересное видео. Уже было несколько таких штук. Хочу джип, а денег нет. Обзора автомобилей с ценами сегодня у нас не будет. Сегодня покажу вам вот такой реально крутой полноценный такой мини джипик единственное сейчас забрал его с рынка на рынке ужасный ветер спустился вот вниз а здесь вроде ветер поменьше попытаемся попытаемся заснять вот как догадались это уже Сузуки джимми и немножко такое вот отступление занимаемся помощью при покупке автомобиля Проверка автомобиля, отправка автомобиля, сопровождением сделки. То есть делаем, в принципе, все под ключ. Есть несколько вариантов работы. Можете сами найти автомобиль на сайте drom.ru. Кстати, это вообще это отдельная тема для разговора. А, постоянные звонки, где машины искать и так далее и тому подобное. Ребят, все автомобили, все, есть на сайте drom.ru. Заходите на drom, неважно, как вы напишите, русскими, английскими буквами, без разницы. Ставите Приморский край, город Владивосток. Кстати, что касается а, географии. География осмотра автомобилей. В принципе, это весь Приморский край. Но вы должны понимать, то, что Владивосток цена одна. Соответственно, близлежащие города, далекие города, там все по-другому. Кстати, работаем официально. Вот, это немаловажно. Проверка автомобиля во Владивостоке стоит 5000 рублей. Ребята, извините, 2000 рублей. Не 5, а 2000 рублей. Вот, Находите автомобиль, скидывайте ссылочку, мы его едем, проверяем. По подробностям, что проверяется, пишите WhatsApp, звоните. Всегда на связи. Если не ответили, перезвоните. То есть мы тоже как-то работаем, правильно, постоянно вот так вот на телефоне. На телефоне сидеть не можем. Это первый вариант. Второй вариант поиск автомобиля под ключ. вот Обговариваем с вами, допустим, ну, допустим, Джимми, там, 7, 8, 9, там, 10 год, ну, неважно какой год беспробежный такой пробег там такое состояние допускается то-то то-то сумма у вас там 600 тысяч рублей пересмотрим все автомобили на рынке до обозначенной суммы неважно сколько их там будет пересмотрим все досконально ну понятно то что там э, 30 автомобилей стоит 30 фото вам не будет вот но про все автомобили что стоят на авторынке будет информация Делаем подборочку из нескольких автомобилей, вам предоставляем, а вы уже а, принимаете решение, говорите, хочу вот этот вот, да, вот и покупаете его, то есть несколько вариантов вам предоставлено будет, это я вам так кратенько, скажем так, объяснил, да, а, как происходит подбор автомобиля, вот, ну, что еще добавить, не звоните ночь, вот, и всем хорошего настроения, всем приятного просмотра, начнем. Знаете, на улице ветер такой, вот честно, аж как-то не хочется выходить. Начнем с передней части, с ключа. Ладно, это шутка. Итак, это Джимми. Автомобиль 2007 выпуска. По стоимости сейчас я вам скажу 400... Ребят не помню 480 по моему, я сейчас посмотрю Вот буквально только что переводили деньги Кстати как переводятся деньги Деньги переводятся, Но ну, если автомобиль Скажем так не, не сильно дорогой То вот как с этим вариантом на карту Сбербанка продавца Продавец сейчас дал две карты, я отправил нашему Подписчику, подписчик при мне перевел деньги Все, автомобиль у нас Второй вариант через перевод перевод Калибри, но это уже когда Автомобиль стоит больше 500 тысяч Там полтора миллиона, 2 миллиона и так далее тут как бы посложнее но все это все это безопасно итак перед нами сузуки джими объем двигателя 0,7 литра коробка передач вариатор есть блокировка вот ну что джимик наверное в рекламе он не нуждается он всегда был таким популярным автомобилем его постоянно спрашивают но ребят сразу хочу сказать найти вот такой вот автомобиль в таком состоянии довольно сложно да он не новый я не буду его нахваливать новый автомобиль это, это в салоне здесь есть какие-то нюансы но плюс его то что он не ржавый не гнилой будем придираться обязательно конечно придеремся я вот всем всегда говорю и объясняю вы покупаете не новый автомобиль чтобы не было ни одного рыжика такого такого просто быть не может многие там рассчитывают на пробеге 30 40 50 тысяч километров друзья такого не бывает пробег у данного автомобиля 130 135 тысяч километров он задранный по японии то есть у него защита стоит у него бампер такой нестандартный идет. Под бампером стоит защита. Нестандартной стойки. Ну, подвесочка у него идет, подвеска переделанная. Сюда еще поставить какую-нибудь и блин, по лесам, по горам гонять можно. Автомобиль поедет на Сахалин само то Знаете, у меня вот мечта, наверное, такая. Машина выход ну не то, что выходного дня, да, а куда-нибудь взять и на рыбалочку на нем гонять, ездить. Значит, смотрим состояние по низу автомобиля. Довольно-таки неплохое. У него идет тюненная выхлопная система, тюнинный глушитель, хром. Кстати, хром хрому сейчас еще вернемся. А, запаски, как видите, на автомобиле нет. Там какая-то приблуда лежит. Автомобиль целый. Он не битый, он не крашеный. Все в родной краске. Плюсы данного автомобиля в том, что это полноценный... Короче говоря, здесь идет рама, полноценная идет рама. У него короткая база, он очень проходимый, а привод у него постоянно задний, включается 4 ВД, включается блокировка, сопло да, идет на а, обдув турбины. Это мы про внешний вид рожок, тоже очень удобная, полезная штука, по месту, к месту автомобиля мы тоже сейчас вернемся, но как сказать, по ширине вот если честно, немножко ну такая, как бы немножко маловато вот что еще сказать по внешнему виду, он высокий ну высокий, понятно, то что он задранный, И представляете, да, он задранный у него блокировочка, 4 ВД короткая база, какой, ребят, он будет проходимый вот это если честно я не знаю что это такое но это наверное под под номер скорее всего здесь номер был возможно была какая-то запаска сзади есть дворник обогрев заднего стекла дополнительно идет стоп сигнал фонари заднего вида вот здесь крюк такой тоже идет нестандартный с левой и с правой стороны в японии японец сделал это Дверь, знаете, вот дверь задняя открывается как новая. Либо здесь стойку поменяли, что в принципе не похоже. Либо ей не пользовались, что ли. Собственно, вот оно само багажное отделение. Да, его здесь практически нет. А багажное отделение в принципе как в кейкаре. Вот какой-то набалдажник. Ну я так думаю, это возможно под запаску, да, возможно еще под что-то было вот здесь вот ниша такая небольшая. Здесь идет пластик. Сзади два места. Как, как вам сказать, места маловато, но за счет того, что здесь передние сидения идут, они нестандартные. В принципе, взрослые туда, туда залезет. Задние сидения вот таким образом у нас складываются. Получается багажное отделение. Спать в машине здесь не получится. Есть так называемый мини-мини тазик с донкратом вот складывается раскладывается все очень просто из удобств для задних пассажиров ну, вот такое вот что-то типа подлокотника да там колесо у нас снизу находится вот и вот такой вот подстаканник ну соответственно ручки единственный минус в этом автомобиле ему нужно почистить потолок да а, это есть от этого никуда не деться мне сиденье очень нравится так кладем на место Оп. Мне нравятся здесь зеркала, боковые обзоры. Они широкие, высокие, но к зеркалам мы еще вернемся. Так, машина сейчас проедет. Передняя дверь открывается вот прямо вот так широко. Она широкая. Здесь пластик. Пластик идет мягкий, ниша. С таким вот ремешочком автоматический стеклоподъемник. Вот, ну, вот такая вот а, удобная ручка. Сиденья нестандартные, но, тем не менее, они ездят вперед и ездят назад. Единственное, вот, но ну, опять же, а, я сужу по себе. Да, видите, какая у них боковая поддержка? Здесь на стандартных, скажем так, сиденьях рычажок потянул, у тебя спинка вперед-назад. А здесь нужно вот механически, да? Ну, для меня, по крайней мере, это вот, ну, если честно, немножко немножко неудобно вот а, дальше обдув кстати стоит неплохая музыка да вот чем головное устройство поменять хотя тоже неплохое вот она колоночки колонки пищалки а, ну давайте раз уж так здесь сядем посидим значит посадка до да? посадка в автомобиле вот здесь есть ручка то есть в принципе посадка раз-два два движения все я в автомобиль сел. уфига себе сидушку как наклонил. Ага. И вот смотрите, еще сталкиваемся сразу с минусом. С каким мы минусом сталкиваемся? При закрытой, когда дверь закрыта, я не могу поднять себе сидушку. Мне приходится открывать дверь. Только после этого я могу поднять. Могу поднять спинку наверх. Вот, в принципе, в принципе, сидеть здесь удобно. Мне очень нравится, офигительно идет боковая здесь поддержка. А, по обзорности, ну, в принципе, что может обозревать штурман? Обычно здесь сидит штурман. Кстати, вот эти автомобили, их, ну, короче говоря, они подвержены тюнингу. Вот, поэтому катаются где-то там на соревнованиях в них участвуют. Здесь у нас место штурман. Обдув. Бардачок, кстати, вот он, родной аукционалист, 34 тысячи пробег, 3,5 балла. Баллонник есть. Все, больше интересного с этой стороны ничего нет. Сейчас открою капот, покажу подкапотное пространство, ну и сядем уже на место водителя. Там поподробнее рассмотрим. Кстати, вот. А, зеленка, да, зеленка застраивается. Рынок у нас наверху. В камеру вы вряд ли увидите. Котлован наверху, котлован. Тут было куча котлованов, вот это бывшие теплицы. И здесь построили целый микрорайон. Раз, два, три, 4 четыре. четыре дома строятся. А, вот эти вот панельные дома. Там, по-моему, 4 у нас девятиэтажки стоит. Они уже сданы, в них уже проживают люди. Короче говоря, короче говоря, рынок у нас застраивается. Хотят его застроить. Вот. Собственно, подкапотное пространство а, все ясно, четко, удобно, доступно. Доступ есть везде. Щуп. Масло. Ну, собственно, кулер, да, обдув турбины. А, механическая. Заслоночка у нас здесь идет. Больше, в принципе, в принципе, интересного здесь. Ну что говорить, все по стандарту, обычный, обычный бензиновый двигатель. Но я хочу вам сказать, посмотрите на его состояние. В каком все-таки состоянии двигатель? Ну я имею в виду в плане ржавчины. Он действительно идет не ржавы Очень холодно на улице сегодня у нас плюс 6 но с ветром минус 2 ветер идет очень сильный кстати ребят бензобак с правой стороны я любитель я любитель правого руля и когда бензобак находится с правой стороны потому что это очень удобно у нас на заправках так сейчас ключ найду заведу автомобиль куда я дел ключ ключ ключ вот он ключ ключик идет один но можно сделать дубликат включая корректор фар Раз, автомобиль завелся так надо дядьку на крузаке пропустить сейчас крутанемся вот великолепная обзорность то есть а, габариты сразу будешь чувствовать, потому что сидишь высоко, тебе видно, как бы и рожок тебе помогает. И а, я вижу, так главное, чтобы эскаватор никуда не поехал. А, я вижу край капота. Итак, значит, а, руль идет здесь. Обычный, пластиковый. Гудок модный стоит. Обдув, корректор фар говорил. А, стеклоподъемники вот так продольно расположены кнопочки стеклоподъемников немножко неудобно когда хочешь открыть ну привыкли да то что 4 стеклоподъемника хочешь открыть пассажира будешь тянуться влево а в лес лева ничего не будет поворотники я люблю вот эти вот стрелочки я их называю механическими то есть здесь нет у нас лампочек не понять там прогрелась не прогрелась здесь все ясно удобно доступно пробег 134 804 спидометр до 140 на тахометре красная зона начинается семи с половиной тысяч оборотов сам он до 10 тысяч вот здесь все по стандартам дворники а, помыв помыв, <смех> а стекла, ручник где положено, небольшая у нас ниша, два подстаканника, подстаканник для водителя, ну вот здесь вот такая вот, э, даже не знаю как это назвать, полочка что ли, видите что делается, ветер какой на улице, пылюка летит. Вот, наверное назовем это место, место для э, телефона, да, вот, хотя неудобно будет на ходу мне туда тянуться. Дворники Bosch. Дворники bosch Головное устройство Кенвуд стоит обычно, но музыка здесь стоит неплохая. Сюда можно воткнуть дводиновскую магнитолу. Так, ребят, дальше. Кондиционер есть, кондиционер работает. Печка, все на крутилочках, обдув. Либо с автомобиля воздух циркулирует внутри либо берется у нас с улицы обогрев заднего стекла кнопка включения аварийной сигнализации ну, есть комбинация автомобилей где вот ну какие-то дополнительные дополнительные опции установлены. Ну, вот здесь еще вот есть такая вот ниша небольшая руль у нас здесь не регулируется никуда здесь у нас розетка на 12 вольт что касается места места у водителя нормально место я вот уже э, знаете может как-то сиденье что ли свою роль играет Но вот в нестандартных сиденьях чувствуешь себя как-то как-то немножко не так а здесь прям клево ручка ручка ручка нестандартная солнцезащитный козырек есть подсветка а руль такой знаете на ощупь ну прям такой мягенький идет собственно сама коробка передач вариатор Дашка, Элька, двоечка. Все как положено. Итак, на данный момент автомобиль идет у нас задний привод, да, скажем так, по умолчанию. У нас есть здесь волшебная кнопочка. Вот она вот. Два вода есть, волшебная кнопочка. Включение 4ВД. Кнопочку нажали. Ну, вам было вряд ли слышно, я услышал. 4ВД у нас подключилось. Все. Можно? Можно ехать. Также есть кнопка у нас блокировки. Нажимаем. Слышите звук? Вот оно. 4L. Скорость включили. Все. У нас все подключилось. Можно ехать. Блин, клевая, клевая штука. Ну, и, ну, естественно, на 4L ездить нельзя, да, только где-то, если... Ну, не то, что нельзя, да, там есть определенная скорость, до скольки можно разогнать автомобиль. Вот. Ездим либо на 4WD, либо на заднем приводе. В целях экономии топлива ездим на заднем приводе. Кнопочку включили, кнопочку нажали, все, 4L у нас отключилось. Автомобиль у нас стал с вами 4WD. Но мы за экономию. Вот, поэтому... 2вд и поедем а, так ну давайте будем наверное двигаться потихонечку что касается управляемости, вот честно скажем так на больших скоростях на этом автомобиле я не ездил ну в плане там 120 130 там 140 километров не знаю но в принципе по трассе до сотки он идет уверенно но опять же идет не задранный автомобиль, вот сейчас едем в гору, обороты 3000 ну <coughs> так извиняюсь, идем идем нормально, в плане не в натяжку нет такого знаете, потому что он там, блин, запыхался говорит, друг, дай отдохнуть выходим на грунтовочку кстати, вот я на рынок стал заезжать немножко с другой стороны, потому что а, при заезде на рынок там, блин, настолько дорога убитая вот едем сейчас в автомобиле я не слышу там то что гремит какой-то пластик Да, гремит гремит сзади у нас там при бомбаха лежит вот она гремит и гремит сзади ремешок но чтобы гремел какой-то пластик я такого ну, не слышу Подвесочка отрабатывать четко так как она и должна отрабатывать то есть автомат не дергается не пинается ну и вообще в принципе в принципе мне нравится управляемость вот, а, есть ребята в джипер джиппере уссурийска канал в планах в следующем месяце, а, не знаю, смотрят они меня, не смотрят, я с ними еще не созванивался если смотрите, позвоните мне, в планах в следующем месяце съездить к ним, тоже снять вам обзорчики, а, как они там катаются, по грязи там, по речкам по сопкам, по горам и так далее я думаю я думаю, ребята будут а, не против вот, ну и вот а, на меня посмотреть, да, вот как ну, все равно я снимаю камеры такое ощущение что все трясется да но по факту мне нравится узнал езда мне нравится управляемость на данном автомобиле но я вот почему-то думаю то что вот где-то по грунтовочке, по гравике, как сказать не то что сложновато да а опаска какая-то будет вот они вот они смотрите дома он там сданные вот эти вот строятся и дальше все будет э, застраиваться по правой стороне тоже вот лес сопку все вырубили вон она тоже вот здесь будут строить строить строить будут все застраивать что вот так что ли показать вот ладно холодно на улице а дальше, что хотелось бы еще добавить про этот автомобиль Добавить-то больше нечего По расходу топлива, но опять же, смотрите то есть, Допустим, завод-изготовитель а, Я вообще вот, ну не верю я заводу-изготовителя Он пишет одно По факту получается совсем другое Ребята, у меня турбофорик, 280 к был а, По каталогу Там, по-моему, идет что-то под 10 литров Что ли, расход Какие нахрен 10 литров, я извиняюсь за выражение Но вот у меня город Город меньше 18, но ну не получается Хоть тебе. А если как бы на тапочку давить, турбину крутить То, блин, все 22 литра Ну не знаю я, как он так пишет Если я по трассе еду На круизе, я выставляю скорость себе Соточку, ну 100, там 110 км в час Кстати, минус, то что там можно Выставить всего до 114 То у меня расход получается 10 литров по трассе на круизе Если без круиза Меньше чем 8,5 Ну не получается, это не гоня. Не гонять. Если ты едешь по трассе и как бы тапочку давишь, да, то все 12 литров по трассе жрать он будет. Это, в принципе, касается любых автомобилей. Вот, сколько будет кушать... Так. Ага, машинку пропустили. Сколько будет кушать данный автомобиль? Ну, я могу только предположить на этих колесах. Мне кажется, литров, наверное, ну, литров 11. 12. Ну, вот смотрите, вышли на трассу. Ну, не на трассу, он а такую на дорогу. То есть уже можно э, гаску, скажем так, подать, да. В принципе, нормально. Понятно, едем 50 в гору. Если посадим сюда человека 4, будет, наверное, будет, наверное, все-таки тяжело. Вот. Но это такое, это не семейный автомобиль. Я бы это назвал, знаете, как я бы это назвал? супер мини джип двухместный как-нибудь так ну реально то есть на рыбалку в основном едешь либо один либо вдвоем он багажник на крышу и в путь вот пока едем пока едем. кстати ребят давайте так с вами вот кто досмотрит конечно до этого момента видео всем огромное спасибо посмотрите у нас один правый руль вот едем, я понимаю, что вам плохо видно вот это вот надпись, но я, к сожалению, снять по-другому не могу. Один правый руль у нас в Владивостоке. 90, наверное, блин, 9%. К чему веду? Давайте так, напишите в комментариях, что вам снять. То есть пишите автомобили, какие вы хотите видеть на канале. И следующее видео снимем именно эти автомобили. Снимем все. Ну и как бы такие мини-мини обзорочки сделаем, потому что давненько не подходил не открывал машины не показывал что по салонам вот естественно вы сейчас там напишите блин 50 вариантов 50 вариантов не будет выберем наибольшее количество нескольких вариантов и заснимем так ну наверное, что наверное на сегодня будем заканчивать вот поеду по дороге не буду отвлекаться автомобиль отправляется у нас на сахалин отправка будет морем в красок вот, да. Кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. С радостью поможем. Вот. Ну, всем хорошего настроения. Всем пока.